Сквайр Треллани. До Бристольской резни был лучшим другом Дэвида Ливси. После того, как обезумевший доктор перерезал почти весь Бристоль, Треллани оставил свое поместье и сбежал на Испанюле в открытое море. Дальнейшая судьба неизвестна. Характер отсутствует. Неожената. Все это. <смех> Может ли это что-то значить? По крайней мере, мы не должны подпускать героев. Если они нацпнутся, то конец! Не волнуйтесь, я сделаю все, чтобы никто об этом не узнал. По крайней мере, я буду предельно осторожен. В начале вести этот нитик, то, что произошло вчера, оставило престань, президентина и от души, код превратился в войны, под все долг, под паузами, пропами, в в воздухе стоит, сутки с снат разлагаемый, этот чувачок не пощител антикров. Ну, куда бежать? Прекращение телегенер откровлены. С одной стороны, подык, с рукой депротивые типа, леса. Видимо, я прибегу.